утро вечер день ночь не знаю что у вас там тема сегодняшнего расклада будет ли неожиданный будут ли неожиданные изменения в личной жизни до нового года? первое второе третье четвертое пятое шестое выбирайте любое времячко в описании под видео Я поговорю с теми кому это интересно дорогие мои вы можете в принципе для себя взять несколько вариантов, если вам очень сильно хочется. Поэтому будет, будут здесь, значит, сюрпризы такого рода известия, события, человеки, люди, признания, вот что-то такое в таком плане. Может быть, какой-то мир настанет у кого-то. Поэтому вот в таком плане лично жизнь, соответственно, любовная сфера. Если вы считаете личная жизнь с работой, хорошо, ты и работа, тогда загадывай, работу как отдельный человек. А, поэтому, а вдруг вы вот, в принципе, ну правда, для некоторых любовниц это работа. Поэтому я, я не запрещаю. Поэтому, ладно, давайте, выбирайте, в принципе, можно несколько, можно несколько, если хочется. Соответственно. Но быстренько, быстренько мы там будем смотреть. Я не против быстренько, потому что быстренько как раз-таки надо. Надо в последнее время, надо все быстренько делать. Все, давайте. Так, здравствуйте, кто выбрал первый вариант? Спонсоры могут дополнительно спрашивать по раскладу, если что, не забываем. Будут ли неожиданные изменения в личной жизни у розовенького, такого красивенького, теплого камушка? Да. Uh, yes. Yes, да. Yeah. Да, <laughs> yeah, yes. Не торопи, любовь, еще наплачешься. Поэтому вот здесь, дорогие мои, здесь могут быть очень сильно такие фатальные случаи, возможно, обретение какого-либо счастья, половинки, любовь. Нет, здесь на самом деле очень сильно, я бы сказала, глобально. Возможно, некоторые также... И здесь у нас даже колесо фортуны выпало и в этом плане, еще плюс мир, но семерочка мечей семерочка мечей мне немножечко смущает с рыцарем Пентакли, сейчас расскажу почему, значит здесь, да, здесь будут неожиданные изменения, возможно какой-то случай, либо какое-то обретение какого-то человека в своей жизни также вы встретите некоторых людей, но здесь возможно также некоторое признание вашего любимого человека в каких-то вещах интересных также здесь может проигрываться но здесь больше именно люди здесь больше именно люди возможно некоторые признания с их стороны к вам возможно даже и не тех особых любимых, да, вот, которые там хрен с ножками, да, мужчин, там, женщин, любовных, может также отыгрываться и э, от тех людей, кто вам очень сильно близок по духу, возможно, некоторое внутреннее такое откровение, в этом плане я бы сказала немножечко так, поэтому, ну, здесь будут, да, будут неожиданны ситуации в виде людей. А, вот. Поэтому, возможно, также обретение второй половинки, если в таком случае, то здесь только с преимущественно с тем намеком, что здесь отношения либо будут долго развиваться, либо как-то как ну, никто особо здесь торопиться, но совсем не будет. Кто-то здесь вокруг до да около будет ходить. То есть, возможно, вы найдете такого человека, но ваши отношения будут неспешно развиваться. Очень сильно сложненько в некоторых вопросах. И вот как-то вот быка зрака кто-то здесь возьмет по такому сочетанию быстроты. Не станет никого ждать и прям сразу будет заманивать. Поэтому, дорогие мои, здесь будут. И для, я бы сказала, одиноких людей, то здесь будет обретение каких-то даже половинок, очень даже счастливых. В принципе, гармоничный союз вы можете построить здесь с этим человеком и, в принципе, обрести такого человека для жизни, даже глобально, я бы здесь сказала глобально, именно с сочетанием под конец мира, конечно же. Поэтому здесь вы можете да, встретить именно такого человека. Заметите, не заметите. А насколько долго будут эти отношения развиваться, это, конечно же, зависит от вас. Но это тут такая возможность и случай предоставится для осуществления некого любовных Для устроенности в любовной сфере. Поэтому, дорогие, если для, допустим, для пары, да, изменения будут ли в личной жизни. Хм... Нет, если вы в паре, я бы сказала, здесь изменения именно в плане уже отношений. Нет, здесь устаканивание отношений, либо также, возможно, какое-то дальнейшее развитие отношений. Если вы с человеком познакомились, то вы дальше будете развивать отношения достаточно сложно, достаточно неспешно. Пожалуйста, неспешно, здесь аж две такие карты очень сильно интересные, что говорят об этом, поэтому они очень сильно здесь и под конец идут. Поэтому, дорогим, возможно, надо будет приумудриться, при что-то сделать для того, чтобы они развивались либо быстрее, либо хотя бы развивались. Поэтому, возможно, ваша смекалка и ваша сила, либо смекалка вашего любимого человека позволит развиваться этому, возможно, некоторые хотя бы развиваться чуть быстрее. Но все равно быстрота вот здесь хромает, прям сразу говорю. Поэтому, и, и, если по такому сочетанию обманы, но не, ск не скажу. Здесь, возможно, некоторые обманы, но во благо пары. Вот. Поэтому если вы в паре и, в принципе, смотрите изменения, нет, здесь таких прям кардинальных нету, здесь будет развиваться отношения, будет именно какое-то некое общение с этим человеком, возможно, какие-то встречи, я не исключаю, но это будет долго, либо также ваши мозги будут очень сильно активно участвовать в отношениях с этим человеком, либо у него, либо у нее по отношению к вам, либо кто здесь загадывает. Я прям сразу хочу сказать. Но здесь люди, здесь обретение для одиноких. Для непонятных отношений, для непонятных отношений также здесь такая же тянучка, она может, кстати, происходить. Да, если вы привыкли именно постоянно, допустим, в непонятных отношениях с этим человеком, я не могу сказать, что... А почему я не могу сказать? Сейчас посмотрю. Ну да, здесь здесь здесь будет вопрос, где-то будет поставлен ребром. Если в непонятных отношениях это тянется, тянется и непонятно, непонятно, то будет здесь именно до Нового года будет поставлен вопрос либо вместе, либо точка, либо врозь. Здесь будет поставлен вопрос, сколько вы решитесь на это, это большой тоже вопрос, и уже к вам. Поэтому вот здесь я бы сказала вот для такого сочетания пар, либо для тех людей, кто в таких отношениях у нас здесь Бродит, ходит и тому подобное. Но для новых, если кто-то в поиске, вообще очень хорошая позиция. Для тех, кто в развивающих отношениях, тоже неплохая. Но для тех, кто в непонятных, это, конечно же, вы будете уже смотреть на эти отношения и будете уже подразумевать, а как дальше быть, либо мы вместе, либо в рост, либо как, чему делаем. Возможно, какие-то хитрости, во благо. В паре тоже, кстати, могут происходить. Но я бы сказала, немного во благо в таком позиции сочетания карт. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь вот как-то прям, прям хорошо. Здесь прям хорошо. Прям классно. Прям классно. Поэтому давайте. Второй. Второй. Здравствуйте. Кто у нас выбрал второй вариант? Будут ли неожиданные изменения в личной жизни до Нового года? Угу. Угу. Пятерка джазов, пятерка чаш, десятка мечей, отлично. Будут ли изменения? Сейчас, сейчас, сейчас, подожди. Еще не все, еще не все потеряно. Да, ну, вот здесь очень сильно проблемная я бы сказала, что какие-то изменения в жизни. Они могут происходить, но, возможно, будут не совсем так, во-первых, изменения могут происходить, да, но те, которые вы контролировать не можете, либо те, которые вы не предполагали такого случиться, раз. Э, в ваших взаимоотношениях, либо в личных, либо даже с партнерскими. Но здесь больше, конечно, упор на вас, и я бы хотела, чтобы вы меня услышали в этом э, втором варианте. Девушки, кто загадал на второй вариант? Пожалуйста, все эти изменения, во-первых, будут зависеть от того, как сколько... И как вы будете относиться к вещам, к тому, чтобы вы кого-то там снабжали какими-то благами. Также касаемо ваших финансов очень сильно. Это все, я бы сказала, больше идут изменения от людей здесь, нежели сами изменения к вам. Это, это второй момент. Да. Вы здесь сами можете вызвать эти изменения, но хочу также сказать, что здесь, возможно, изменений никаких не произойдет. Да. Ну, от слова совсем. То есть, если будут будут ли неожиданные изменения, нет. Здесь тогда в одной позиции вообще нет, то есть этого не ожидается, сколько вы, конечно, в некоторых моментах сил э поставите и выберете, что вы для себя поймете. Это первый момент, и он практически для всех. Но и второй момент, вы можете запустить какие-то неожиданные события для себя, только поняв, разобравшись с деньгами, с, с работой, с теми насущими вещами, которые вас мучают, либо которые вы пытаетесь как-то урегулировать в своей жизни. Поэтому вот здесь я бы сказала, больше не обращайте на, из, на изменения, а больше вот изменяйтесь сами. Вот здесь я бы сказала больше такой момент. То есть это подвластно некоторым женщинам, которые здесь, может, работают над собой, либо совмещают что-то, либо ищут какие-то вопросы, ответы в своей личной жизни. Тогда эти женщины, такие ищущие что, и где, и как, тогда они могут, в принципе, эти изменения достигнуть каких-то изменений, каких-то случаев. Возможно, они попадут в какие-то случаи только при таком отношении. Если же ничего, лапки сложить, ничего не делать, и вот вам ничего, к сожалению, и не будет именно. Неожиданные какие-либо изменения. Ну, даже если, давай так, да. Здесь, здесь, да, дорогие мои, касаемо даже если молодых людей также вот поэтому здесь вот я не скажу что изменения будут изменения могут быть внутри вас по отношению к чему-то к деньгам к тому что вы нажили к тому что вы имеете но дальше как-то вот это сложно но, ну, я бы сказала, возможно, но все равно сложно очень сильно как-то, вот знаешь, ускорить какие-то события в этой жизни. Возможно, какая-то есть присутствует с какой-то стороны, какая-то неготовность. Если насчет даже. Но, но здесь вот упор такой основной больше на себя, на финансы, на независимость, на урегулирование внутренних каких-то конфликтов, на искание каких-то вопросов в своей жизни. Но здесь это основа для того, чтобы запустить эти неожиданности. Возможно, будут, но либо не в этом просто готовы, возможно, немножко позднее. Я не исключаю такой расклад э, и такое именно формулировка ответа. Поэтому вот. Совет. Давайте совет, конечно же, совет. Совет, совет, совет, совет, совет по второму варианту. У вас все тот же, который я и говорила. То есть вы нужны, вы нужны там, где вы сейчас находитесь, дорогие мои. Подумайте над домом, на тему над над тем детей. Опекунство, ощущения свои. Вы находитесь там, где вы нужны. Um, да, и поэтому здесь провоцировать какие-либо изменения, не навести при этом порядок дома, нет, нет, нет, нет, нет. То есть здесь и, я бы сказала, даже в таком плане совета, что, дорогие мои, эти, эти изменения, возможно, кому-то и вообще не нужны в данный момент именно этого времени. Возможно, есть какая-то неготовность к этому, либо какое-то непринятие той действительности, которая есть. То есть вот здесь немножечко, я бы сказала, вот здесь вот такое глобальное развитие событий именно внутри вас, и оно должно произойти. Но здесь... Здесь ваша стабильность. Посмотрите на свою стабильность, на своим домом. Разберите те вещи, которые вас волнуют. Возможно, тему детей. Также какие-то праздники. Возможно, урегулирование тех вопросов, которые вы нужны, где вы нужны. Будьте там, где вас хотят видеть. Будьте там, где вам рады. Вот здесь, я бы сказала, немного над стабильностью подумайте. Возможно, здесь может присутствовать такое, не зря просто вас сбивает с этого пути. Понимаешь, это то же самое, что вот если ты стучишься в дверь, а она не открывается, ну, значит, там никого нету. И вот здесь я бы сказала намек подумайте, пожалуйста, над собой, над своим домом, стабильностью, над детьми, если дети, над теми вопросами, где вы нужны. И там будьте, где вас, вас нуждаются. Дорогие мои, ваша интуиция здесь очень сильно ваш подсказчик, не забывайте также о ней. То есть я думаю, что здесь очень сильно надо просто сконцентрироваться немножко на другом, и это важно. Очень важно по этому варианту. Я, я не буду настаивать, если такого, такой, таких причин в картах нету, Правильно? Правильно. Поэтому, э, пожалуйста, дорогие мои, значит, вы там нужны. Вы не нужны в изменениях. Изменения не вам нужны, другим людям. Но вам нужна стабильность. Сейчас больше. Возможно, для того, чтобы решать что-то дальше. Либо как-то справляться легче в будущем. Не забывайте, когда я куда-то вас склоню, поверьте, есть такое. Если какие-то такие, ну, люди-то придут, посмотрят. Посмотрите, пожалуйста, карты. Но тут есть предпосылки, почему я так говорю. Не просто ж так. Все-таки говорить, что все про расклад говорить. Ага, пускай останется тай. Тайны. <смех> поэтому вот. <смех> ну давайте удачи вам второй вариант, спасибо вам. Давайте третий. Здравствуйте, кто выбрал третий вариант, будут ли будут ли неожиданности, неожиданные изменения в личной жизни до нового года? Неожиданности. Хорошо, будут ли неожиданные изменения в личной жизни? Неожиданности я сказал. Личная жизнь до нового года. Все. Будут ли неожиданные изменения? Да? Хоу-хоу под Новый год. Так. Кто у нас там хотел человек? Кто у нас хотел кесточки? Такое, в принципе, вы можете получить. Либо можете вести тайные переписки на Новом годе с некоторыми людьми под столом. О. Так. Ой, для кого-то, если... Вот, дорогие, если вы особый скептик, либо не чувствуете что-то, ну, знаете, вот такая хладнокровная женщина, вам будет немножечко пофиг на эти изменения. Вы, вы, вы привыкнете к этим изменениям, то есть эти изменения, которые здесь, и неожиданности, которые будут для других... Казаться для вас будут обыденностью. Я прям сразу говорю про этот вариант. Если вы холодны, если вы не особо чувствительны, не особо восприимчивы в таком каком-то некотором плане, вот держите в покер фэс, то для вас неожиданности они не будут здесь неожиданностями. Вот, поэтому это, втор... это первый момент. Второй момент. Здесь могут быть случайные интересные чаты, случайные интересные люди, события, праздники. Флиртушки по флиртушке, а потом, а, а потом думать, почему я флиртовала, когда не надо. <связь> чуть будут мне неожиданные изменения. Не в этом плане так. Но здесь правда, здесь может и на расстоянии. Возможно, какой-то вам понравится человек. Возможно, вы будете... Найдете себе кумира, найдете себе человека, кто, в принципе, вам да очень даже, да по нраву. А неожиданно, а по нраву все-таки. Вот здесь какие-то неожиданные обретения и взгляд на других людей. И при, и при этом ваше мнение изменится, изменится о них. Вот здесь больше возможно, нежели что-то другое. А, возможно, какие-то такие драматические события, которые, в принципе, можете себе потом карить. А зачем я написала? Зачем что-то сделать? Но здесь тоже, кстати, может такое быть. Вот, если кто-то здесь еще и замужем и так подобно. Поэтому здесь, возможно, некоторые переписки, что-то воодушевляющее, что-то в какое-то некоторое вдохновение. Возможно, мужчина, либо та же женщина подарит вам вдохновение для того, чтобы делать, совершать, мобилизироваться в жизни. То есть вот здесь именно внедрение других людей, ваше восприятие. Вот будут вот такие ожиданности будут но также здесь и возможно переписки чаты в интернет любовь э, также романы в, в, на дальних расстояниях какая-то какая-то всякая эфемерность это тоже кстати может кстати <coughs> тавтология происходить в этом варианте но кто к этому очень сильно относится холодно, для тех это будет как обычно. <смех> как обычно. У меня все как обычно, да, я флиртую уже там с человеком, ну, ему будет, значит, флиртовать. Вот если у вас такая ситуация на расстоянии, либо какая-то эфемерная любовь, привязанность, возможно, к кому-то, Знаешь, не привязанность, а некоторая эфемерная. Ой, он такой классный, так что-то мне нравится. Если у вас такое уже происходит, то для вас так и будет происходить. И вот к чему. Mm. Вот. Кто-то здесь семьями, кстати, встретится с какими-то. Поэтому, дорогие ну кто-то будет а, не очень даже позитивно по этому рад. Поэтому, дорогие мои, вот здесь будут, да, неожиданности в виде сообщений, смс, людей, вдохновения, музы, музы от других людей. Кто-то вас вдохновлять будет постоянно, либо также вы кого-то вдохновлять будете. Вот здесь я бы сказала, вот какая-то такая эфемерная такая... Облачко, облачко пронесется в вашу голову, которая, уху, я на облачке, мне все так круто. И тут как на... это, это, это как на Луне, это, м -м, как же сказать-то, когда фильм начинается, одна компания там в виде полумесяца, и он там удочку, на удочку ловит рыбку, на Луне сидит. Его никто не беспокоит, он просто занимается своим делом, ему, ему хорошо, он еще ногой так, м -м, взад вперед. Он что там делает, ну, её мотает-то. Ну, вот какой-то такой момент эфемерного ощущения счастья на следующей, на на следующей неделе, до да? oh. конца Нового года будет происходить. Поэтому, дорогие мои, вдохновение мужчины, женщины здесь могут присутствовать. Возможно, вливание чужого мужчины в вашу жизнь, либо ваше вливание в его жизнь. Вот, вот здесь я бы сказала, вот какое-то, возможно, некоторое появится кому-то доверие также, То есть вот здесь налаживание связи, налаживание, кстати, каких-то либо социальных вещей между людьми очень хорошо бы здесь было бы. Если бы вы какую-то социальную такую среду пошли бы. Вот. Поэтому вот здесь вот я бы сказала вот так. Если для тех отношений, которые были, также вот некоторая афемерность, но здесь бы, здесь бы, здесь бы для тех, кто в отношениях, Ой, влюбишься заново в партнера. <с> ну, сначала подумаешь, подумаешь, охладываешь, а потом влюбишься. Поэтому вот смотри, если ты, если здесь партнерские отношения, то обратно вы на своего мужика будете как на первого смотреть. Вот. Ну, как, как в первый раз имеется в виду. Вы посмотрели в первый раз? А, Все, влюбилась. Поэтому, дорогие мои, вот здесь вот какое-то эфемерное. Если у вас есть мужчина, то есть вы на эфемерно на него будете смотреть. По-другому. Иначе. Более краше, более вот как-то и если это изменения, ну, тогда да. Но если я говорю вот какая-то бескомпромиссная, я прям сразу сказала, слушайте, что я говорю вначале. Если вот такая скрупулезная, бескомпромиссная, холодная, то вам эти изменения будут, ну, по барабану лично. Вот. Поэтому, дорогие мои, ну, вот здесь я бы сказала больше в таком каком-то понятии. Ну, кто-то съедется, кстати, не, не все Здесь могут съехать Не все, либо какое-то предложение о съезжании Тут, кстати, тоже может происходить По поводу квартиры, либо недвижимости И тому подобное предложением по, по такому счету Поэтому, дорогие мои, ну вот, короче, как так Вот, такие какие-то интересные изменения Давайте, ну, ну хорошие изменения В каком-то плане А если кто в непонятных отношениях Так же, как и если вы в паре то же самое примерно тогда слушаем то, же, то, что я и сказала, как вы в паре. Ну, то есть вы на эфемерно будете на своего мужчину смотреть, на свою женщину, возможно, какое-то некоторое предложение конкретно от мужчины. по поводу либо ну, бизнеса, либо денег, либо недвижимости. Ну, здесь я бы сказала больше такого понятия. Спасибо за третий бомбу, большой человечек, пошли дальше. Здравствуйте, кто у нас выбрал? Четвертый вариант. Будут ли неожиданные изменения в личной жизни до Нового года? Будут ли? Так, будут ли неожиданные? Так, четвертый вариант. Еще раз привет. Неожиданные изменения в личной жизни. Ну, похоже на изменения. Но куда они приведут? прекрасная далека где выполните свою мечту свою. Так, правильно, да. А, так. У кого-то родственники нагрянут, придут, прибудут. Семья, родственники, причем неожиданно. Так, а что-то у нас здесь как-то сложненько. О, как. Самый негативный случай. Здесь вы можете с кем-то расстаться. Ох, вот так. Это раз. Это Самый негативный тут может быть расклад. Это расставание с кем-то из близких людей. Раз. Этот момент просматривается. Он виден, но не, не особо четко. Поэтому это один момент. Второй момент. Здесь может быть Сочетанию карт, мало вероятно, но он такой все равно возмож. Почему, собственно, и нет? Кто там хотел забеременеть, не хотел забеременеть, можете. Но, если кто не хочет, то смотрите. <på> <сих> В принципе, здесь есть предпосылки, но не все. Очень не все. И, и душесчипательно, их мало, но они все равно присутствуют. Я не исключаю. Три карты есть на этот момент. Почему, собственно, и нету? Но все равно, может, как, просто здесь может существовать очень, очень такое ощущение некоторой потери. Это раз. Второй момент. Неожиданное изменение, неожиданное изменение. Что-то может произойти с вашим домом. Также здесь вы можете свиноручно с кем-то порвать отношения, либо с кем-то поставить какие-то точки. Также здесь может, кстати, и присутствовать такой момент. Если что-то тянется долго, связано с семьей, с деньгами либо с развитием, вы можете на чем-то поставить точку. Но дело в том, что это такая ситуация, которую вы, откуда вы не можете сами выбер, выба, выбер, выбраться. Откуда вы не можете выбраться, и если она вас тормошит очень сильно, то вы можете там поставить какие-то точки над я и, и тому подобное. Так, другой момент. Блин, вот это, конечно, вот это сочетание, это прям вообще дикая, дикая жесть какая-то. Ладно, mm. а если это? То здесь вы можете какие-то... Вот смотри, здесь больше изменения, они для всех несут глобальные изменения в жизни. То есть сами изменения могут быть такими, чтобы жизнь людей могла здесь измениться на корню. То есть здесь, здесь вплоть от самого там хорошего вплоть до самого-самого негативного. То есть здесь больше такие присутствуют изменения, но те, на которые не всегда можно повлиять. То есть они случаются случая, либо с вами, либо без вас, но они случатся. То есть здесь больше неожиданности, но те, которые изменят жизнь людей. Ваш быт, ваш порядок, ваш ход вещей, вашу жизнь, документы, переезды, проезды, поставить на точку, закончить с проектом. Сделать шаг вперед по какому-либо направлению, причем жестко. То есть, вот здесь я бы сказала в очень сильные это даже неожиданные изменения. Это изменение в любом случае, но которое изменяет вообще жизнь на корню. Вот здесь, я бы сказала, какой-то такой момент. У кого-то вплоть просто каких-то маленьких изменений, вплоть, это если касается семейных взаимоотношений, то здесь можем, может и, правда, здесь потери человека, вот здесь такое может быть, здесь, и кстати, приобретение человека тоже может быть, да, семью, а, то здесь также может и что-то с семьей связано, там, допустим, родственники нагрянуть просто, который изменит ваш быт, ваш ход событий, и и подобное. Но смотря еще при от приспосабливаемости, тут человека вообще и от его адаптации, по четвертому варианту то есть возможно некоторое продвижение дальше через какую-то не точку а через какой-то факт да надо с этим смириться кому-то надо с чем-то тут очень сильно глобально мириться вот поэтому вот здесь я бы сказала так возможно даже вплоть до увольнений вплоть до это я уже пошла, потому что ну, здесь такие карты, которые об этом нельзя не сказать. Увольнение, смена в жизни, уезд, Расставить в моя фамилия дороже. Вот здесь настолько такие изменения, что вот они могут затронуть именно такие события в вашей жизни. То есть здесь вау! Фух! Земля, земля, садись. Я, я, я, я, я сейчас, я сейчас. я сейчас приду вернуть. И вот здесь вот кому-то стошнит, то кому-то будет счастлив. Если кто-то хочет какие-то закон, законченность какой-то ситуации, которая вот, терроризирует, то вот здесь да, здесь вы закончите с этой ситуации, вы скажете свидание либо скажете большое привет. То есть вот здесь очень сильно как-то. А, совет. по четвертый вариант. Не торопитесь, не спешите, не торопитесь, прислушайтесь к себе, либо к женщине рядышком, вот, к женщинам прислушайтесь рядышком, вот. Возможно, также находите в себе некоторые силы, отдохните, то есть здесь вы, в принципе, как вот такой сотоварищ, который что-то... Да, дорогие мои, здесь Сделайте шаги равномерно, плавненько, не отходя от кассы, не отходя от сути, если вы какие-то такие шаги делаете. Кто особо изменений таких не хочет, допустим, просто умейте глобально отдохнуть для себя, либо как-то перевести дух, прислушивайтесь к своей интуиции, к своим чувствам, ощущениям, что вы чувствуете, что надо сейчас сделать, что вы думаете, что надо сделать для кого-то что-то. То есть немножечко вот... Очень правильно недавно мне один человек сказал: "К женской мудрости прислушивайтесь здесь". И вот здесь вот такая позиция женская мудрость спасет мир. Поэтому, дорогие мои, вот здесь вот вот, но не особо спешите, спешка излишняя. То есть, возможно, посмотрите все-таки. Как-то не особо какие. Если вы предпринимаете, то потихоньку. Если вы каких-то действий не хотите, не оттягивайте, но больше просто не спешите и подумайте над этим. Просто как-то в одиночестве, абстрагируясь от всех, сделайте тот выбор, который вам необходим, который вы чувствуете, что он правильный. То есть вот здесь немножечко в таком контексте совета. Поэтому вот здесь вот какой-то вот такой... Ну, я надеюсь, что вот это все вот плохое самосочетание, которое я увидела и сказала, оно не проиграется, и этого не будет. Я очень сильно на это надеюсь. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас выбрал пятый вариант? Будут ли неожиданные, ой, какие будут, а может, Скорпион? Будут ли неожиданные изменения в личной жизни данного Нового года? Как в муниципе? Что у меня пустая карта? Хорошо молчу. Хорошо молчу. Хорошо все. Будут ли неожиданные изменения в личной жизнь до нового года? <с восприятие> Хочется сказать, но ну, наконец-то. Налаживание сотрудничество с кем-то будет. Ну, здесь как сотрудничество. Я поняла, к чему пустая карта выпала. Дорогие, я вас люблю, вы же знаете, да? Не, здесь бесполезно что-то говорить просто. Когда ты видишь, что бесполезно что-либо говорить, вот, вот, вот, вот, вот, вот это ощущение, вот, знаешь, беспомощности таролога в таких ситуациях. Ладно, давайте посмотрим. Ну, давайте так. Неожиданные изменения, они, в принципе, как вот давайте, возможно, но не совсем так. То есть здесь... Если кто-то, кто допустим, здесь из девушек, либо из мужчин сох по определенному человеку, хотел его добиться всеми методами и путями, э, не думаю, что добьетесь. Вот, вот здесь вот, если, если кто-то сох, если кто-то очень сильно хотел как-то прояснить какие-то ситуации и тому подобное. Да, вот, к сожалению, я не могу сказать, что здесь вы можете наладить контакт, вы можете общаться с человеком, если у вас есть определенный человек, у которому есть определенное желание, вы можете наладить контакт, но я не думаю, что он будет особо продолжительным. Это раз. Второй момент, что здесь неожиданные изменения. Если вы никого не любите в жизни что вы можете сильно влюбиться сами того не ведая это и для тех у кого вообще отношений нету но влюбиться вы можете даже не поняв за что и почему это такой момент есть это кто здесь никого не любит ни по кому не сохнет просто новую вы можете в в какую-то любовь которая да ладно да кто такой? А что-то нравится. Вот знаешь, вот какой-то такой, а что Петька с соседнего двора? Что-то ходил-ходил, а сейчас вроде ничего. Ну, пойдет для жизни так. Поэтому для тех, кто вообще никого не влюблен, может влюбиться и непонятно за что. И при этом ну как так-то? А? Дорогие мои, вот для тех, да, вот обретение какого-то некоторого счастья в человеке, вы можете его постичь, но при этом, если вы плюс еще. А если вы еще и плюсы этого и не искали, то это вы то влипнете. Это вот как вот наступишь на очень теплое, теплая невкусное. <смех> а к деньгам, вот здесь вот то же самое, Пойдешь в клуб, но на это сделаешь что-то либо и хопа и всё. Поэтому, дорогие мои, кто, кто не хочет чего-то именно определенного, на то можете натыкнуться очень сильно. Вот такие неожиданности, я бы сказала. Если кто что-то ожидает, то этого не особо достигнет, я бы сказала. Здесь вот, вот какой-то приз, это вот как приз обратной стороны Луны вам. То есть вот здесь вот какие-то такие изменения в жизни будут происходить. Поэтому вот, возможно, также некоторые разбирательства в паре, некоторые какие-то недомоловки, либо какие-то вещи, которые могут провоцировать какие-то неприятности. Тут также, кстати, тоже тут возможно, но именно больше в негатив уходящий, нежели чем что-то в позитив. Также, также да. Если вы привыкли уже в таком быть, что я сказала до этого, то, то вы на это будете смотреть легче. Понимаешь, тут от противного все зависит от противного. То есть все зависит от вас, от ваших установок и расположения именно взглядов. Вот именно противоположное будете немножко получать, нежели то, чего хочется. То есть натыкаться на какие-то копья, натыкаться на что-то, возможно, натыкаться на самую любовь, когда этого совсем не хочется. Поэтому вот я бы сказал какой-то такой момент. Давайте совет, я, я понимаю, что здесь, что здесь ругается уже. Давайте совет для этого варианта. Ай, займитесь делом, а. Чуть-чуть, -чу чубуки, займитесь делом. Лучшее, лучшее, лучшее избавление от сердечных проблем это дела. Дорогие мои, вы вот, это, вот эти люди, я думаю, некоторые прекрасно об этом знают. Поэтому займитесь делами, дабы уберечь свое сердце, дабы уберечь свои мысли от непонятных соображений, от непонятных э, болезней, от непонятных э, тормозящих ваше развитие. Поэтому я бы сказала больше так. Займитесь делом. Прямо сейчас. Постирайте, погладьте, уберитесь, модернизируйте свое хобби, начните зарабатывать, идите на какое-то производство. Вот и займитесь делами, дабы уберечь, правда, свое сердце саму себя от каких-то ненужных, затратных таких моментах боли и каких-то неприятных вещей. Дела – лучшее излечение от всего. Да, дорогие мои, когда вот совсем не хочется Вот надо вот подняться, что-то сделать А может просто чайку, чайку А потом посмотрела, а вот убраться надо И все, и пошла, поехала, все И день прошел, да, и вы особо не подшатнулись Вот, поэтому делами понравилось хорошо Давайте, дорогие мои Давайте дальше Люблю вас всего, всего вам хорошего, правда Ну Вы у меня, вы не одни, конечно, такие. У меня с таким вариантом сидите Но все равно тоже, вот такое Тоже бывает Дальше, здравствуйте, кто выбрал пятый вариант Будут ли неожиданные изменения в личной жизни до Нового года? Здесь все строго, сейчас все строго будет Будут ли неожиданные изменения до Нового года? Ой, как нужно все строго быть А, неожиданные изменения, это интересно это вот как? О, нарваться на человека можете. А так можно было, да? Погоди, сейчас. Ой, здесь это, на веселуху я устрою... Знаешь, это из разряда того, из разряда таких женщин. Если эта гора не приходит к Мугамеду, то есть мне я приду сама. И вот здесь девушки будут. Девушки, мужчины, они будут сами вот это все вот воротить. Они будут сами копаться, они будут сами себе ублажать, если никто не ублажит. Если меня вот это не делается, то и бог с ним. Кто-то бог с ним скажет, но не, не, со, не совсем про этих людей, но для некоторых бог с ним, а для некоторых вот-вот хочу его и все, не могу. Дайте мне раздевайся, ложись. Вот понимаешь, это позиция для таких людей, наверное, больше. Либо такие люди будут именно в таких настроениях пребывать до Нового года. То есть а будут ли неожиданные изменения в личной жизни? Нет. Они будут сами творить, сами мутить и сами воображать, что изменения будут. Они будут сами еще плюс не воображать, а реально вытворять изменения в личной жизни. Вот это тот вариант, который изменения вообще не нужны. Они сами на измене, они, они сами все, что хочешь, поменяют. Поэтому вот здесь я просто даже не беспокоюсь за этих людей. На, на, на, на хреноверте здесь, кстати, можно очень сильно много, поэтому вот. Но если кто-то здесь с мужчиной, то с мужчиной до конца, поэтому вот. Ой, нахреновертить с мужчинами тут тоже могут, кстати, могут и в треугольниках быть, могут и как-то еще обманывать кто здесь кого. А, Сосамба, окей, по, -по, -по, по информации я просто, да, да, здесь кто-то может сказать, что их обманывают, кстати говоря. Не знаю, насколько это правда просто. Ах, не исключаю, если треугольники... Ой, но ну здесь сами, здесь сами все люди изменения себе привнесут. Понимаешь, они возьмут, они, они устанут сидеть, и, измен, и изменения будут. Вот и все. Здесь умеренность, они устанут ждать, либо уже устали, что захотят все-таки что-то сделать, что -то, чтобы что-то было. То есть, вот здесь я бы сказала: вот, вот даже, даже не беспокоюсь. Но похорено вы можете. Вот я прям сразу, я вас немного предупреждаю, если вы что-то не делаете, Просто так? А, нет, если вы делаете что-то бездумно, то нахрена нахреновертить можете с какими-то людьми, либо с человеком, либо с подружанниками и тому подобное. Даже если мужчина тоже здесь думает без бездумно, думает, что-то делает, но и не думает о последствиях, то здесь нахреновертить можете. Если вы специально что-то задумали, то, в принципе, что-то новое может, кстати, произойти. Но смотрите, по шапке может прилететь. Я прям сразу говорю. Поэтому вот здесь вот, вот какой-то такой вариант. Поэтому, да, они устали. Либо устанут, либо устали, либо ну зачем мне эти изменения, когда я сама могу к этим изменениям прийти. Вот здесь больше вот такой вариант основан. Либо, либо, либо у людей такое будет настроение, то есть... Да, ну нафиг уже, я хочу действовать, дайте мне, дайте мне, дайте мне пилу, я готова пилить, и вот, вот напилит, но если, если напилите, не, не отмерив какие-то сантиметры, отпилить лишнее можете, лишнего человека можете, даже лишнего человека можете. Либо вы, э, если вы отпилите с умом и совестью, и вы, по, и вы будете понимать, что все не безнаказанно, то здесь вы что-то новое выпилить можете, какую-то новую фигурку, статуэтку. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Это тут некоторые кредо таких людей, но не всех я бы сказала. Я не говорю вам здесь рисковать, давайте совет, короче. Совет, что здесь, ну правда, здесь нахреновертить можно. Ну как-то с человеком порвать, поругаться, как-то даже, даже из ругани превратить во что-то новое. То есть вот здесь, смотря в какую вы стезю плаваете, либо отходите от человека, либо наоборот его ищете, найти нового человека можете, кстати. Но такое, такое под вопросом, именно на какие отношения как раз-таки будут, будут под вопросом, какие отношения будут дальше развиваться. И вот к чему. Давайте совет для этого варианта. Если для одиноких, то нахождение любви, да. Но здесь каких то не без хитростей, либо женский, либо с мужской стороны. А вот не сказано, не сказано особо-то. <клышленные> Возможно, женской. Либо, а если, если в непонятных отношениях, то хочется разрулить эти непонятные отношения вот всю. Вот с меня хватит. Либо мы начинаем, либо продолжаем. Вот здесь похоже на, как на другой вариант, прям в Кове практически. Но здесь люди сами будут изменять ситуации. Дайте совет. Совет по, к, этому, к этим интересным вариантам. Предыдущий вариант совета. Ой, пожалуйста, вот-вот, да, следите, какие вы действия, пожалуйста, делайте. Вот все отмеряете. Не, особо, не то, что не спешите не изменять, а все отмеряйте, что вы говорите, и к чему вы стремитесь. Какие изменения вы хотите? Пожалуйста, обратите внимание на свои же хотения что-то изменить, куда-то пойти, что-то вырезать, либо, либо из кого-то что-то вырезать. Поэтому, дорогие мои, если, если из кого-то ваше дело, смотрите за это. Пош может прилететь если же также просто обращайте внимание на ваш следующий шаг который вы делаете просто вот все один совет будь то даже работа будь то личное отношение либо что-то еще вот то есть отмеряйте какие-то свои шаги я бы не сказала чтобы особо торопились продумайте все просмотрите про пролазите прощупайте почву под ногами, чтобы двигаться дальше в том направлении, которое вы здесь надумали. А вы здесь надумали, либо надумаете. Я не исключаю. Поэтому вот, короче, как-то так. Спасибо вам за то, что вы были со мной, посмотрели такой интереснейший расклад. И если что, если хотите знать о картах немножечко больше, переходите на Бусти. Поэтому желаю вам всего самого лучшего. И пока-пока.